Ты – лидер нового поколения, мечтаешь построить успешную карьеру? Тогда проект «Университет талантов» специально для тебя. 25 марта на базе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ прошел научно-образовательный форум. На форуме обсудили такие вопросы, как молодежная политика в Российской Федерации, управление в развитии творческого потенциала, образование в России и другие. Молодежь Конференция разделена на пять секций разных направлений. На выступление участникам давалось от 7 до 10 минут. Всего в Университете талантов участвует около 60 человек. Все они приехали с одной целью проверить свои знания и, возможно, углубиться в них, познакомиться с новыми людьми и, конечно же, с пользой провести время. Адилия Валеева, Роман Самарин, Универньюз.